У да. меня тут зритель пришел маленький. А, ну, нет, ну, да, ну, мама... дик маме. Наш прямой эфир, папа выступает. Ну, мы... Ди почему? Она... Это она, да, девочка? Да. Да. Попадает Потому что знаешь. только э, Часть головы, половина головы Торчала у меня на экране Не <свят> <свят> досмотрелись Девочки попить <свят> Я сейчас прямой <тревоги> вижу <свят> Ладно, ну что я могу сказать а, Этот э, В общем Вы начали рассказывать про да. э, Немецкую эту самую Возьмите ребенка, пожалуйста Иди ребенка. к маме ребенка, да. Возьмите ребенка, <свят> прошу вас да, вот. Ну, прямой эфир издержки производства. Папа, куда мне еще туалети? Да. Я занят, дорогая девушка.